приветствую всех меня зовут сергей капуленко и мы начинаем я хочу рассказать вам о том чек листе который вы получили и который видите выше этого видео мы будем говорить о заработках на партнерских программах и я вам расскажу правильный путь как вы должны двигаться, чтобы зарабатывать на партнерской программе. Ну, перво-наперво вы должны в ней зарегистрироваться. Когда вы получили ссылку, смотрите, когда вы получили партнерскую ссылку, ваше следующее действие вы должны создать свою подписную страницу. То есть вы должны сделать 3D-обложку, сделать какой-то бесплатный отчет, книгу небольшую, или один видеоурок, допустим, такой, как я сейчас даю вам. И сделать сайт-прокладку под данный партнерский продукт. Итак, все по порядку. То есть вы делаете подписную страницу, делаете бесплатность, делаете сайт-прокладку. Что такое сайт-прокладка? Это разогревающий, как бы разогревающая статья перед партнерским продуктом. То есть если это допустим партнерский продукт по заработку в интернет, значит здесь должна быть статья какой-то девушки или парня, который был в нищете, стал богатым. Или который влез в долги и избавился от долгов, благодаря данному продукту. И рекомендация на данный продукт, ссылочка. И потом уже только Человек попадает на продающий сайт партнерского продукта. Далее вы должны создать серию писем. То есть тот человек, который подписался, он получил бесплатный продукт. Тут же ему вышла сайт-прокладка, такая есть возможность сейчас в сервисах рассылок. И он попадает на продающий сайт партнерского продукта продукта вашего который вы рекламируете далее вы должны этому человеку отправлять автоматическую серию писем которые включают в себя вот следующее то есть вы должны записать видео как вы покупали данный курс да да курс обязательно партнерски надо купить и изучить и применить потом вы делаете обзор курса делаете рекомендацию если возможно вставляете отзывы других людей